и гости с вами снова охотник Серега. Значит сегодня на дворе у нас третья декада марта и я нахожусь на своем охотничьем путике. На сегодня запланированы у меня кое-какие хозяйственные работы буду закладывать в солонец соль, буду рубить путик, делать потолки крыши для капканов. В общем, такие вот планы. Значит, длительное время я отсутствовал на канале, по причине того, как находился в городе. Снимать было некогда. Но вот вчера вечером я выпорхнул, как птица из клетки, и сегодня я здесь. Предлагаю вам вместе со мной сегодня подышать свежим морозным воздухом, прогуляться по лесу, Зарядиться позитивом, хорошими впечатлениями, хорошим настроением В общем, вперед, мужики! Покажу, нарисую на снегу. Путик у нас получается. Не видно, Видно, видно. Шел вот так. Уходил через делянку на реку. По реке мы возвращались снова на дорогу. Дорога идет, значит, вот так вот. ходили на реку. Идут уже, потом уезжали. Буквой Г он у нас вот так вот был путик. Сделан. Сейчас, значит, мы решили по реке больше капканы не ставить. Сегодня буду набивать вот здесь крыши И вот это место И вот это место Надо его будет вот так закруглить В общем, такие вот планы Свой маленький путик я делал по реке А здесь просто по лесу расставляем капканы полоской Ну Круг, круг получится, замкнем в этом году Замкнем круг. Ух ты! Надо без лыжного вылезти. Бровку нагребли. Ах, Полные сапоги. Надо штаны, наверное, поверх делать. Потому что сегодня мне придется немного. В экстремальном режиме По снегу полазить. Дельфина будет очень тяжелым. Сделать надо много. Так, мужики, значит, первый. Первую крышу я буду значит, делать вот здесь. Вот здесь, в этих елочках. Здесь старая делянка, а здесь, получается, идет лес. Куница, по моим приметам, часто любит такие места посещать. Бугорочки здесь старые, кучи хлама. Чуть дальше прошла, прошел полосой ветровал, немного навалено деревьев. В общем, такие вот места выбирать стараюсь. Ну и до соседнего нас здесь будет метров 150-200. Вот он получается, там уже на краю леса. Соседний капкан В общем, начинаю работать Так, ребят, сделана Первая крыша Делал долго На лыжах ходить, крутиться неудобно Деревьев рядом не было Немного еще я остановлюсь На особенностях Данного способа, которым я ловлю куницу Так, значит спрашивали меня по поводу того, что я немного защищаю деревья типа куница э, любит все состаренное и как бы побоеваться я считаю, что это не так куница лезет и в пластиковые бутылки, и куда угодно единственное, может быть, да, мне подписчик сказал, что в крашеные ящики возможно в крашеные ящики она не полезет, да на этом я сакцентирую свое внимание. А так всех этих зарубок она не боится. Свободно идет. В общем, делаю я крышу вот так. Этот жерт под капкан. Сюда можно поставить проходной капкан, можно следовой поставить без всяких проблем. До, до земли, как я видал, делают многие, до земли. Я этот жертв не опускаю. Сейчас расскажу почему Когда значит, жердь долгое время Сезон, два, три Находится в таком положении Он все равно немножко Вот эта площадочка, она немножко вот так вот выкручивается Не знаю с чем это связано, но я это замечал Много раз И капкан ставишь, и капкан уже грубо говоря стоит вот как-то так Не прямо Поэтому я его до земли, этот жердь, не опускаю Либо Обрубаю его здесь, прихватываю на два гвоздя Здесь и здесь запустим либо на два дерева, как вот в данном случае. От крыши я его делаю невысоко, сантиметров может 20-25. И далеко за крышу, этот же тоже не стараюсь выдвигать. Объясняю это тем, что приманка будет у меня висеть вот здесь, вот петелька для нее. Когда приманка висит с краю крыши, на краю крыши, куница свободно залазит отсюда и берет ее. Это уже проверено неоднократно. Поэтому по приманку подвешиваю где-то в серединку крыши. крыши. Крышу делаю... Сколько? Наверное, если от середины дерева сантиметров 50. Стараюсь сделать так. Да, здесь вот в данном случае тоже на двух деревьях она закреплена. Здесь и здесь. Но можно также на одном дереве. Здесь жерть. И вот, отлично держать. Можно здесь жерть и здесь жерть. Покажу немного позднее данный способ. Так, что еще? Жерди, да, напомню, стараюсь делать всегда еловые, защищаю их. Здесь делаю несколько перекладинок, здесь у меня в данном случае три штучки, раз, два и три. И их прихватываю на вязальную проволоку, потому что когда куница попадает, ну если конечно она попадет Проходной, в проходной капкан она ничего не скинет А если выпадает она на многозахват То всю крышу она просто сваливает Она крутится, вертится, всякое разное Капкан всегда подвешивает Стараюсь ближе к краю жердя Где-нибудь вот в этом месте Вот в этом месте будет подвешен капкан Чтобы, если, если это будет на газохват, То куница повиснет вот здесь Она даже добраться Не сможет и быстро уснет Если же вот Где-нибудь вот в этом месте То куница будет по дереву карабкаться, залазить на крышу Всякие разные это выкручивать, отвертить ногу и уйдет. А если будет на крови, то никуда она не денется. Как-то так. Вот что хотелось вам показать. Капканы тоже стараюсь ставить сюда под елью, под хорошей елью. Чтоб меньше засыпала за металла. Так вот выглядит моя конструкция. Не знаю, что здесь будет стоять. Этот путик у нас совместный с Олегом. Свой путик я хочу забить нынче проходными капканами в качестве эксперимента. Вот такие дела, мужики. Еду дальше. Не переключайтесь. Так, ребят, покажу вам сейчас еще один способ установки крыши над капканом. Способ не мой, подсмотрел я его на канале Hunter Story у Андрюхи Беляева Если видишь меня, привет Значит, вбивается один жерт, вбивая его на два гвоздя С этой стороны тоже вбивается жерт, тоже на два гвоздя И здесь вот эти прожилины вставляются между этими жердями но я еще схватываю вот в этом месте его проволок, вот эти прожилины. С двух сторон они ставятся. Все это вот так вот выглядит. Так вот они ставятся. В распор получается. Прожилины ставятся в распор. Устанавливается капканчик. Такой вот способ. Погода стала меняться. Поднимается ветер, поставил я четвертый капкан, четвертый, четвертую крышу, еду сейчас дальше, в планах сегодня поставить штук 15, это будет вообще край, это будет очень здорово, потому что все это делать очень медленно и трудно, если бы работа происходила по насту, было бы значительно удобнее, а так на лыжах крутиться вертеться не очень хорошо. Но время свободное, поэтому и работаю. Едем дальше. Пересек след глухаря. Вот он. Он уже немного подтаял. Глухарь уже ходит чертит. Вот чертежи его, чертит крылышками. Значит где-то в этом районе птица будет таковать. Ток был немного правее в ту сторону. Сегодня слышал там комплексы рубят лес. Поэтому, наверное, глухарь сместился и будет атаковать где-то вот здесь. Так как на броды его именно здесь. За свою охотничью деятельность мне много приходилось стрелять глухаря на таку. Сейчас я немножко расскажу об этой охоте. Как значит найти глухаринный ток? Ну, расскажу, как искал я Начну с того, что глухарь это оседлая птица Ведет оседлый образ жизни И за десятки километров на ток летать он не будет Поверьте, мне, поверьте моему слову, моему опыту где он, где он живет, где вы встречаете его осенью Примерно в этом районе ищите ток Стараются придерживаться болот, бугров, сосняков но мне доводилось стрелять глухаря в Березнике. Тоже там были такие небольшие бугорки. И вот на этих бугорках они бегали, атаковали. Очень интересная охота. Кто никогда не подходил к такующему глухарю, всем рекомендую. Это вызывает массу эмоций, массу адреналина. Подходишь, даже руки трясутся. Ну это поначалу. Впоследствии уже, конечно. Итак, очень интересная охота. Глухарь так как на земле, так и на деревьях. Во время тока на земле обращайте внимание, чтобы не было нигде курочек, глухарок. Потому что на земле можно не заметить и вместе с глухарем застрелить курицу. Этого делать определенно нельзя. Если хотите, конечно, сохранить ток, хотите сохранить численность глухаря, весенняя охота на самку этой птицы категорически запрещена и охотничья этика должна подсказывать что нельзя быть варваром в лесу нужно ценить любить оберегать хранить что касаемо глухаря знаю несколько таков в мою молодость конечно такая были гораздо больше птицы было намного больше Наверное, с рубкой леса глухаря становится все меньше и меньше. И поэтому, если у вас есть ток, старайтесь беречь. Стрелять только одного петуха за весну. Поверьте, это не мясная охота, не добыча мяса. Заготавливать мясо на этой охоте это просто варварство. А лучше, конечно, оставить. Посмотреть, послушать, поснимать и оставить осенью будут выводки будет птицы гораздо больше делаем мы галечники на следующий ролик выложу как мы, что мы приспособили под галечник делали уже один, второй завезли тоже планируем его делать сейчас я уже установил 9 капканов не капканов, а крыш для капканов. Сейчас еще одну на раз сделаю. Возможно, немного перекушу. Не хочется сжечь костер, займет много времени. Нужно мне еще заехать на солонец и выкинуть соль, потом возвращаться домой. Не знаю, успею не успею, постараюсь. Устал уже очень сильно. Следы бухаря. Факт на лицо, как говорится. Просто здорово. Это просто здорово, ребята. В этом месте глухаря я не стрелял. И сосника-то нет, он две сосны всего стоит. Птица ходит, чертит. Значит, надо будет искать, смотреть, слушать. Лучше, конечно, выходить рано утром. Да, еще забыл момент. Как найти ток? Еще искал я по зову глухарок Глухарки квохчут И на эти места я тоже обращал внимание Подходил, проверял, есть ли глухарь Вот так Надеюсь, вам было это интересно, полезно Особенно для начинающих охотников Ладно, едем дальше Так, мужики, подвожу итоги сегодняшнего охотничьего дня значит, Поставил я сегодня 13 крыш Завез вот соль на солонец Лось был, но давненько Добавил я соли Сейчас покажу, какую соль используем Используем, значит, вот такую вот пусковую соль Кусок 4 килограмма Стоит 60 рублей Кому интересно Могу подсказать, где берем Прошу тебя, интересуйтесь Кировские охотники Занимаются охотой на лося Интересуйтесь Так, сегодня, значит, я совсем Ничего не ел Думал, заеду Здесь лесорубы недалеко у них думал чайку попью всегда, водичка горячая есть. Не доехал я до них. поем в шоколадки. Сейчас за до дома. До дома еще два, три, четыре. Километров номер 6, Снег такой. Сверху пухлый. Буран сильно валится. Идет на тяжку. Тяжело. То есть ты думаешь, что охотники только стреляют, на самом деле это не так. Это очень тяжелый труд. Повторюсь, очень тяжелый. Сегодня даже времени не было костер там развести или что-то еще. Весь день. Сейчас уже, наверное, часа 4. Хочется быстрее домой в баньку. Устал очень сильно. Какая вкусная шоколадка. немного поменялось, Небо затянуло Обещают вроде потепление Может будет нас Далее то что пути к нам закруглить полностью Еще на капканов на 15 15 потолков крыш нарубить будет закрыт общей сложности она получится а пока она около 50 хороший такой путик сейчас ехал куни его следа просто навалом куницы много в этом месте Это радует на будущий год думаю хорошо половим <coughs> Если бог даст Уран нагрелся. Сейчас осывает уже. Там дальше должна быть накатанная дорога. Лесорубами. Выеду, посмотрю. по ней уеду. Да, соль развезли по всем солонцам. Обманывая, остался один, который у нас рядом с овсяным полем. Там дорога рядом, завезем ее. Все дальние солонцы у нас набиты солью. Лося следа, следа тоже много попадает. Держится он в этом районе. Это радует. Рысью все схожено. Дверь, в общем, есть. Олег в этом году собачкам приобрел ноу-хау. Навигатор с ошейниками. Хочу к следующему сезону на лося приобрести, приобрести какую-нибудь такую. Камеру китайскую, чтобы на собачку вешать. Я думаю, будет интересно. В съемке я, конечно, небольшой, специ... небольшой специалист, но... Все это у меня впервые, первый год снимаю. Поэтому вот так. Так получается. Строго не судите. лес сейчас появлюсь наверное неделю через две как-то надо доделывать путь в общем такие вот дела мужики сегодняшний день прошел плодотворно я считаю что много сделано основной конечно задача сегодня была завести столь солонец. Сегодня была основная задача. Я с справился. В общем, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. С вами был Серега Охотник. Всем хорошего настроения. Крепкого здоровья. Давайте, мужики, до новых встреч.